В принципе, я раньше по молодости был наблюдателем. Но мне был такой азарт, такой, такой юношеский, да, такой. Там что-то заметить, кого-то поймать, там пересечь на конфликт. Там мы с председателем а выходили флага. на улицу. Все такое было, да. Но сейчас я пошел спокойно, улыбаясь. Я этих людей вообще не знаю. Приехал в Комсомольский, там сидит комиссия, я.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 Когда на участке есть наблюдатель. Так, на так. наших участках явка была, ну, в среднем 25%, да. На участках, где не было наблюдателя, явка была 80-90%. В среднем получилось по Черноземельскому району 56%. 60, да, 60, процентов. 60, 53, 50, да. 50 с лишним процентов, да, получил. То есть у нас было цифры. всего 4, да? 4 участка мы накрыли да? из всех. Всего там сколько? Ну, где-то 15%, ну, да, участков. Большие. везде, да. Mm -hmm. вот.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 Если э, вам все равно от кого идти наблюдателем, обращайтесь к нам, пойдем наблюдателями от Сина Бушиева. Если его не пропустят, что вполне вероятно, мы знаем, да, как не пропускали до этого ну, того же ну, да, Мацаков, Мацаков, Владимира Владимиром Немцовым, нам сыро сыр Манджиро, да. это возможно его не пропустить. Мы найдем возможность пойти избиратель, э, от любого другого кандидата, нам все равно, кто идет на выборы, кандидаты, мы хотим сейчас.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 Через 30 лет это только сработает, ты пойдешь своим путем. А ты пойдешь да? своими детьми. Да. Уже, я... которые, а, принципе, да. Мне, да. мне не составляет труда на каждый выбор ходить на наблюдателем. Даже если никто не пойдет, ну, ничего страшного. Не, наблюдателями, раз, раз в год, там, на, на один день я приду. В любом случае Смотри, я к тому, что, в смысле, так активно, например, вести деятельность, что, энергию свою тратить. Конкретно.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 они были рады, что мы приехали. Мы не дали им совершить преступление. Потому что это же преступление на самом деле. Вы все знаете яркий пример на всю Россию прогремевший, когда в поселке Приманыч есть видео. Очень, блин, если честно, жалко смотреть на этих людей, которые вбрасывали в урну бюллетени. Бюллетени. Наверное, те же учителя. Потому что переходят на Это были несколько человек.